Из всех отделов головного мозга наиболее развиты средний мозг и мозжечок, которые координируют движение рыб. В поведении рыб появляются безусловные и условные рефлексы. Органы чувств. Из органов чувств наиболее развиты органы зрения, вкуса и органы боковой линии. На голове рыб располагаются крупные глаза с неподвижными веками. Рыбы – четко видят только на близком расстоянии, так как их шаровидный хрусталик не способен менять свою кривизну. У большинства рыб хорошо развито обоняние. Впереди глаз находятся ноздри, ведущие в органы обоняния, два мешочка с чувствительными клетками. Орган слуха, внутреннее ухо, находится в костях черепа. Рыбы хорошо различают звуки, издаваемые как в воде, так и на берегу. В коже рыб имеются группы осязательных и вкусовых клеток, а у некоторых рыб, сазан, сом, на губах есть усы, органы осязания. Особым образованием, благодаря которому рыбы реагируют на колебания водной среды, воспринимая изменение давления и направления тока воды, является боковая линия, которая образована чувствительными клетками, сгруппированными на боковых поверхностях тела. При помощи органа боковой линии рыбы не только ощущают приближение к подводным предметам, но и различают направление и силу течения воды, глубины, погружения, приближения противника. В мутных водоемах органы боковой линии часто оказываются более полезными для определения положения тела в пространстве, чем глаза и другие органы чувств.